Ничего себе. Угу. Ой, я тоже первую карту сделал паркун. Ну, что но если будет все хорошо на то продолжаю карту. Ну вот, лайки ставьте, тоже нет. <смех> Даже бы хочу продолжить. Ой, ой, ой. А уринь из Что я такое, не понял. Что за карта? Я бы такой раз в жизни бы не построил. Там наверху танка. Делать. Ты должен проходить каждый испытание испытания по порядке. Тебе нужно эти кнопки на хороших спрятанных, мем. поэтому тебе нужно хорошо постараться. Лач. Что Это такое правило. Используйте читов, читов строго запрещенном прохождение по, по, по порядку, строго запрещено ломать или погнали я не понял меня везет я не понял я не понял я кликнул просто по приколу в порядке. А. -а, -а. от лепорта чтобы найти кнопку, а я то думал Думаю, хоп, она нашел <с> изи ага а, а, а, а, а, а говорит что они не ни найти никому не найти мои кнопки ну что, он ушел говорит что никто не найдет мои кнопки что я тебе найду что говорю Можно тут, крутую, а где подсказки? слишком легко. Карту просто для детей. На изи Я же говорю подписчики. Имеет смысла. Ну, это играть. Уровень Кто строил карту? Хочу пообщаться с этим. Время 1 По порядку, а? или сюда или сюда. А давайте, я ж такой рискованный матч. А, -а, -а. а ладно, первый время по правилам, уж каса по правилам. Это, это легко. Он говорит, что не Он говорит, что... Только -только. Я по уровень уровень уже прошел. Сколько там времени? За пять минут прошу. Говорит, что это так тяжело проходить. Говорит. Второй. Погнали. Лайк, подписка. Второй уровень. Я восьмой и первый прошу. Ты думаешь, что я не, не пройду? Угу. Посмотрим недооценил о сейчас такой легкий евро пойдем я сейчас его обманул я что говорил ты говоришь не на что не на эту кнопку да первый второй уровень в кармане и также восьмого на ну, посмотрим. Да, авторы просто облинились карт просто, даже такого как бы вы... никак. Я это еще легко. Берем ног лайка я продолжаем. Ничего. Зарослить решил. не нахливу тут. Ну, все, я поймаю. Да. да. Ой, мой мой хваст ставится, что он у меня с тобой раньше не в, в этой уроке. Еще из выиграю. Понял. Какой-то уровень. Спросить третий или ч? мальчик. Я не понял, где эта кнопка? Я не понял. Понимать? Я потерял кнопку? Я не понял. Что он тут? Задумал. Я не понял. Где же кнопка? Я ж есть находили кнопок. Номер один вообще. Ну, гов... Это иллюзия. Из За него карту, блин, начинается иллюзия. Скажи по-хорошему, где кнопка? Я для интервью. понял Если не скажешь то ой то отзывов тебя больше не видеть ну понял вот он такой химический. спрятал так на видном месте и смеется говорит Ха -ха -ха. я Макса риска обману Может и рили там поставить Мяска, конечно, красива, ну, конечно, Я с красиво. Ну а точно тот. Если я не укно, я зарву это понял? еще раз спрашиваю где я, кнопка окей не хочешь говорить да, в плохом не уже иллюзия? М -м -м, хорошо даю еще две минуты если ты не даешь кнопку я включаю креатив все взрываю. Понял? меня тут ролик, между прочим снимаю. Уже сто лет не трачу. Это, да, ролик не напишу? на тут испортил. Начало было вообще офигенно. Теперь что? что не опозорить? Решил меня позорить. Пиши меня позорить. Какой там счет? 4-1. Ну, 3-1. Я не могу. Где эта кнопка? Я сдаюсь. Где ты спрятал мою кнопку? Подожди. Вот, Лиля. Где он спрятал? точно сейчас найду на что ли спрятал может он комку не добавил а? Может он кнопку не добавил? Парень не уся, ли чё? Может он рели кнопку не добавил? Что за фан? Четыре. Он кнопку просто не добавил. Чё? <с gh> Меня хватит как ты говорил тут на один блок дам для кнопки, <coughs> тут вообще три кнопки, но ну, это понятно, почему? Я не понял. Он самат издевается. А то должна быть кнопка. Так зачем это? Куда вы хочешь не телепаркировать, не понял. Телепорт, куда-то непонятный телепорт. На спам, что ли? Он кнопку просто не давал. Ух ты, не получишь, блин, на разработчик. Испорти мне снова ролик. Ладно, не считаем этот ролик. Так, заново. А тут кнопка. Потому что блок. Понятно. Ну это понятно. Понял. Четыре. доработал Дроботал, блин, капец. Так, 4 Або. значит Считаем все хорошо, потому что я нашел блок. Ну, и алмазный. Бам! Просто. Так 3-4 все как раз прям 4 бабушка, яхта гости, ничего себе и я надо Так он потратил на это прием 4 О, 10 5 минут один одна карта. Ну и так за 10 минут так скажем. 4. я понял, что не за не рот. не сломай ровно внимательно найди ха ха я найду чувак я найду честно не зли меня я не умею кусаться хм Вален. Прошу не запранковать. Эй, Л, идет кнопка. Я подсказка. Я не смотрел карту, где там полностью все блоки. Расположены, поэтому мне тяжело. Поэтому нужно лайко ставить. Дурели. Дурели как я найду кнопку? Просто, реально. Просто спрятал где-нибудь. Упал. Все. Ну где я эту кнопку найду? Где он спрятан? В бедном месте. Как он спрятан? Вот так не надо. Жентр. подсказка я без твоей подсказки обойдусь То, что где-то возле люка Наведу кнопку Точно не тот Тут не Но чувствую, я там люк Где там кнопка Это точно Такое чуйка Люк, скажи мне Где кнопка Так. Я не могу там... Ну как я мог? Никто ничего не видел. Кто так сделает тут но ты читал легко даже говорил уровень 5 ну в принципе тоже тут легко до 30 минут найду все карты обещаем там в по 30 минут. Уже 20, еще досталось осталось. Еще половина уже оставалось. Вроде я темп качеством дом будет легко. время еще есть. Мы играем до 30 минут. Просто карт еще 8 там еще будет. Это вроде легко. 30 минут вполне. Так, ребята, типа расследует, мы ну, что-то Вот черт а. он. Он нам либо так прятать, вот слушайте. Он любит вот так, прятать. Что, капец, не Я ну, буду не искать. А то вот такого человека нужно. Что угодно искать то такое такое. Ну, Я вроде, это, карту то карту где-то туда-то ютубер искал. Вот честно. Кого-то это старая карта. Скачан. Я помню эту карту. Я помню, как Ютубер популярный, он тут где-то нашел кнопку. Вот он, он был просто в шоке. Я бегал, если так сделать, я буду в шоке. не зря он стоит факел значит там кнопкам ну как я туда доберусь можно мечок вот так вот ну ладно сори. ну уже почти нельзя нападался ну что прошел ну, я знал что-то что, что, что, что лабиринт сделал для прятки тут сыграть вот, подписчиками один подписчик я буду искать бы всех пряток я думаю он тут хочет что-то сделать топочка то я слишком просенан для него вот но он не прятать карты как-то понимаю доцене у меня сейчас завершу до 30 минут я 10 минут в кармане понял а вы за, за сколько пройдете или хоть скажите вашему другу он пройдет и посмотрите результат. Вот скажите в комментах, если он победил, то шикарно. А если нет, то плохо. Буду его учителем понял. Так что отправляем вызов, только не показывай ему полностью видео, чтобы не стрелять Так, ладно. Скорее всего наверху. Сейчас я не найду и из за изи закончу. Потому ну, что бывает такой человек, который прячет, прям. Ой, ой, как внимательно просто. Не... Ну вот ничего не запрещал. только что изи найду. Не понял. Черт за панк. Если он там будет, я буду просто в шоке. Он mm, ну, а что, меня что-то потроглить. <социклы> Никогда таких школьников не было. Сейчас его найду. Сейчас нам все подсказки. Чувак, ну реально, тут вот слишком мучительный. А ты реально спрятал? Он под водой спрятал, честно. Я в и сейчас надо побором. Я думаю, что он под водой спрятал. Ну, там, сейчас достал мне что Подбал, он там спрятал. Ты сломал. Так, не подглядывал, конечно. нигде видите просто нигде альбому блок я там еще подозревали местечком тут еще. где ты спрятал кнопку. Или уже не смешно. Вам не еще есть время. Да, чтобы найти кнопку в креатибе. ну ладно, что делать тогда. Ладно, ты спрятал в другое место. Мол. себе первый раз такой вижу откида к нам подсказки даже не дает. забыл поставить ну ладно ну, вот ну все ты меня однократно разозлил блин мы их понял тебя. Кнопка была тут. Перед горами. Он просто ничего не сделал. Да? Тогда. Это знал. Не, не подстройка. что уже прошел так он не такого не спрятал на куча Нам понравилось завидеть. Стоит делать. Так. Я понял, он прячет. Может слишком легко карта, вообще даже я прошел ну, все проведу карту. Ну, стало бром, что не скажет где кнопка, где конец, потому что я все обыскал. такой ой, блин, а, тут... Ну, так я твел чуть Почему она там внизу так прекрасно мне интересно чувак А ну да внимательно сделал я сдался Некоторые карты мне помогли пройти. Вроде последние, да? Восьмой. Восьмой, но в, в девятом. Эх... Пешком легко. Ну да, там подалось там. Он ступил местом. А, два такие суши когда макс риск уступает кому-то место ну конечно не период, такое, такое шума жизни уступать мужа младше никогда таких чуваков не видел как он. он просто сказал я туда поставлю а он слепой не найдет вот честно Таких я первый раз слышу. Что не так сказали? Я же говорю, easy. 50. Цветность. Аааа! Краси-крас на первой карте было, а тут прям трое. Ого! так я такой не рассчитывал 30 минут добавим 10 минут потому что я такое не рассчитал просто тут нужно прям столько нагласиться вот, вот друзья вот, вот поверьте мне два в тени 10 минут тут вот, вот, вот, невозможно вот вот сколько тут я бы не успел быть поэтому это нечестно со стороны этого разработчика, поэтому за 40 минут я пройду это все ну, за 10 минут за это вот, потому что там будут будут еще огромные карты. Именно вот такие вот, вот буквально Так что подписчики уступайте место, я Сейчас пройду, сейчас да, да. 40, 40 минут пройду. Вот ну, такой вот, поставил. Не, ну хорошо, хорошая карта, да, молодец, ну, молодец там. Ну. Но, но... А, ну. Надо. Почему только к, к, к э, э, бикини ботом где? Я не понял. Где еще охроменная карта про бикини ботом? Почему только тут три жителя? вот это я не понимаю до сих пор. Чего только придумали тут? Ага. Паркур карту придумали сразу, чтобы средств не броншун. Ага. Так, ну что, один, два, три, пошел ты знаешь. Но Это некрасиво с вашей стороны, Я, честно. Все, никто ничего не видел. Погнали. Да, мы не будем строить карту, потому что мы изи найдем кнопку, потому что слишком легкий разработчик. Я же ему говорю, вообще изи. Смысл мы проходим эту карту. Уж подписчики наша, это действительно. Ух, просто, о, пом, О, ух, какой. В общем, карту, в принципе, кнопку. Ну, наверное, 100% там. там. Чего сто, чего че Все, панели выше. Чего сто, сто процентов там. нет? Долго. Это был ход. Вот у меня таких способом не Напугать решила напугать решил И ну, шо что будем делать <смех> Я говорил рабочий визе я потом под продюсом парк я покажу ролик еще. ничего себе макс риск рискованный ну, в принципе, я нашел кнопку изи. Никто круче меня не на ну, отвечаю. Так, ну давайте еще пять минут, потому что это, это вот, вот, тут, вот, вот, вот, я только прошел там, вот сок вообще прошло, честно. Прошло пять минут. Так что, друзья, давайте еще хоть буквально 8 минут, ну прошу. Еще 18 минут, буквально. Все, получается 48 минут и все, я проигрываю капеши происходит паркур там вот вот честно вот что тут нужно стараться эм декора почти нету так как я ленивая да видите подписчики все видно так что эти 8 но дома хватит и сюда и сил и сюда и сюда второй этаж Famboy больше спанч бомбров тоже второй этаж, а у него только первый этаж, не понимаю, не понимаю. Так, ну тут ничего нет. Ага. Да. Может какая-то кнопка сработала, кто узнает. Флох от Так, дальше вот так. Я не понял. Он. Рог ли? Ск Сквидвар! Открывай! Прикиньте, если сейчас это слово СКИВИД открывай, зальётся на интро, интро, такой, бы, на каждый ролик, или просто смешный ролик, когда не будет 90 лет, и я буду вылаживать старые смешные ролики. Ну реально, будет кайф, смотрите. Так, ладно. Все потратим 2 минуты тут, а тут потратим 5 минут. Получается, на минуту в кармане. Ну, спасибо, за 1 минуту. Пройдусь сюда с спани-бобу. 48 минут заканчиваю понял так экспериментом там а вдруг мы же все же 8 минут взяли можно как-то пожертвовать для подписчика для подписчиков точно для подписчиков точно точно но ну, концов разные там Тоже точно один 2 3 1 2 3 не выходим я понял ход даже нет как не стыдно разработчик просто облинюсь честно если он интернет ну вообще я там понимать где этот нам визи Я вам отвечал, что изи будет. Сама вы никуда не попадете. Так, ну я говорю ту, что тут э, тяжело. Ну вы знаете, вы все смотрели, все знаете. Ха -ха. Ну, ладно, думаю, с этого хватит. Паркур здесь все Разработчик. Ну, изи. Так. 11 уровень. Вааа! Wow! Разработчик фанат как раз григоров и все в этом духе, друзья, я в шоке. Я эту карту уже посмотрел. Рели разработчики строят карту. Я могу просто приходить сюда, снимать ролики и готовить. Я про тоже помню, как я строил эту карту, вот. Было офигенно. М -м так что. 48 минут, думаю, на эту карту тоже подвичь, как-то Так что не зря, мне дали 18 минут в кармане. Там 8 минут буквально. Все кучу, но могу потерять. Сколько там время еще? Чтобы я знал. 48 минут, осталось, еще 10 минут. Блин, 110 минут. Я еще не успею там еще пару карт, друзья. Ну, подождите. Блин, кормить собираются мне. Давайте. Я не против там. Ну, за 18 минут я не против это все забрать. Ну, для подписчиков там, не знаю. Хотя обычный Макс риск. Сам про это меня Макс Риск. Макс риск. Макс риск. Ух ты, бабай Бит. тан тан И без подсказок, я понимаю, ну или ч? Что-то не понял. Ч, блядь. ничего себе. М -м -м. И изи. Сейчас надо побрам вайфм. Mm -hmm. uh -huh. Не понял. Не понял, что-то разработчик выдумал. То изим вообще исчез. Никогда такого лекую карту не видел в жизни. Вообще легко. Тут два пальца. А, в общем, там нет тут кнопки, вроде бы. Я проверю еще раз. Так. Сейчас тут подозрительно влечу. Паркур, паркур, паркур. У нас есть время. Оно что, реально Внутри. Разработчик постарался. М -м -м. А, ну, а. А. А. ну, ну, что это такое? Ошибка? Или там кнопка или это специально ошибка? Ладно, прощаю на первый раз, Пошу, чтобы не приходил клиент. Так, я читаю. Так, ну и сейчас у меня ничего не видно. Теперь Возьмем времени А я прийти. Mm. Mm. <с Ces> так вот, ну в общем там, я как-то не понимаю, как он это сделал. Ну вроде вот там что-то зачеррил, но он, как всегда, читер. Вот если я вниз попойду, том, что найду. Просто скажем, мини-подсказки у меня там буквально. Я же говорил, что он не зон. Уже было Потом, в принципе, я еще карточку чаю. чтобы что он Думаю, это что так? Прибор, конечно. Ладно, не считается. За карту это вроде тоже. Это на район. блин я путаю их юнсторой а папа это еще 10 минут займет пожалуйста повышите до 58 минут себя 8 минут закончим вообще 10 минут осталось ну реально посмотрите ну, охрана карт ну как да ты сделал Туда... не офиге три доллара, блин. много хочет так сейчас я карт найду иду в принципе последнюю карту еще 58 минут прям час заканчиваем ну, почему нет? не ну что ладно берите жуткий он, значит их не кормит тут кормят. красиво сделала да, согласен вот, вот если я поиграю в игру с бопом с майнкрафте карту то там шикарная карта еще ну, прята конечно же и просто так поиграть было такое не случайно мало лайк не дать спанч по если много людей набирают, то в принципе я могу вам устроить это. Нет. Забирайте. Только с ночками, значит, что там есть. карты выкину ходит не офигел 6 долларов ну 6 но умеет прятать так что будет внимательно я видел как он прятал ой как спрятал после на эту карту что вот Рели можно спрятать, да, салать. но перебор с ним, блядь, теперь нет времени на это. Блин, ну это с ума с этой карты, Это не заплакал. Что перебор с этим? Ну я давайте еще переместим, пожалуйста. Рей, ну и посмотрите. Во, вот для этого думались. Ну в общем да, давайте двинуть Получается час. Ну а, а ну ровно как -то. вообще какие ровно ну видите, вам не жалко все, огромная огромную карту удурили сейчас, за помощью, блин йо карни баба карный карни, что ж так делаешь я с не спрятал, где здесь честно, перебор с тут я распрятал С мостом. До Сейчас я все это успею. Так. Он не офигел. Он не офигел. Прямо открыто тут все. Но это 4 так такого хамстал я еще никогда не подсказка быстро поиграем знаете во что да ну интересно так и я один ш... Тут, ломал, тут сломал честно. Кто-то тут сломал что-то. не Так, ну чуваки, ну, это 4 яну дограм меня. Я, ну, такая, я так под и сразу ну что это капец где эта кнопка просто и короче да. вот блин да чтоб тебе не считаете фарта сейчас я успею ищу Но если вы найдете, будет топчук. Расскажите, но ну, я не уверен. Пиратский. Специальный. Чтобы мне помешать. Изи. А. Порядки не сражения тут происходят, что я не понял. Порядки не сражения. Карта. Вообще-то угу. ну, а будет легко. У -у. Ничего все. Дайте мечи воевать. Поген. Карп не буду типа, Моды. Моду. Карту не снами, там по вот, моду и все. Не модно выбирать. Кажется мне тяжело, но не реально. Лукасно я не Так, матросы! Надо вот наше время пришло. Ч? Тренируйте? Тогнуть чест, если честно, то с ума типа, что... Тучи Голландия Но идет прятую кнопку у тяжелое место. Но у нас нет времени, блин, тяжело место, у меня час уже останется. Слишком много ролика слишком мини э -э, живо играем. Хм. Ну честно. честно, чем Ну окей. Хорошо сыграем в этой карте ну, прятки можно. прятки можно прятки можно прятать вещи всяко такое на кнопку найти да можно с примером принципе здесь сразу же начать искать ее кнопка <звук> показать капец согласен <звук> тоже не ставится потому что капец что будет почти не спею араменная карта капец уже не нравится, что он делает. Пять минут. Твою же магнитолу. Плюс еще пять. Потому что капец. огромный карты. Я... Повторяю. Плюс и еще пять минут. Ну, в общем, до часа, да. А час и пять минут. Кэс блин. Я в Кэс -гу? ч я я даже не играл поэтому друзья ну логично что я ага. не сумею в этом играть найти на кнопку вообще не знаю, я вообще, я не знаю. Спулярно, говорят стало блин ну, как я в этом буду играть те лабиринты паркуры ну все я я так не играю не, ну, в принципе, можно сыграть. Я не имею. Все, папа, всем просмотр. Сам Макс Риск. Это ж капец карта картах Эти кнопки становятся тяжелее. Всем удачи и пока.